بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضلي فيه الحوائج والآمال يا مان لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالمان о Аллах! Укажи мне в этот день путь к благим деяниям, осуществимые мечты и просьбы. О Господь! Ты осведомлен, Ты осведомлен о том, того, что, что в сердцах сердца, сердца, и ведаешь о наших, и наших просьбах и желаниях. Благослови Мухаммада и род, род, род чистый Его. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. меня, на направеднее дела. У человека есть свобода выбора. Он может вести себя хорошо и стать праведником или, наоборот, совершать плохие поступки и быть воплощением зла. Мы просим нашего Бога стать нашим праведником в достижении достойных дел и помочь нам быть на пути праведных дел, и это большая удача. Праведность — это добрые и достойные дела, подготовивающие, приближающие личность и общество к достижению счастья, которое является высшим. Мы просим нашего Бога,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 приближающие личность и общество к достижению счастья, которое, которое, которое является высшим пределом и главной целью человека в жизни. Праведные дела имеют особые признаки и характеристики, они не отдельными от веры, они имеют свою ценность и пользу. Они плодотворны, современни, служат обществу и далеки от загаизма, эгоизма, что ценно в исламской практике, так это суд самого Действия, его мотивы и намерения, а не его выгода. Все то, что сегодня удерживает некоторых людей от совершения праведных дел, необходимо оставлять. Мы просим Бога сделать нашу совет сознательной и чистой и справождать спрово, наши намерения, богоугодным действием в служении людям, и чтобы приблизиться к Нему и быть в Его довольстве.